Приветствую на канале Шарабара, секретные тюрьмы ЦРУ, как их много где они расположено и в чем собственно суть. Слушай, у меня вопрос, скажи, ты протестующий, и я вовсе не про погромы и нападения на кого бы то ни было говорю. Не совсем понял, смотри, есть такой канал Контркультура Оригинал 21, на котором автор, кандидат философских наук между прочим, говорит о том, что Контркультура это не протест против культуры, а Культура протеста. Лекций, в классическом понимании слова, на канале нет. Формат роликов более современный, непринужденный, легкий. Но есть контент послаженней. Автор определяет взаимоотношения контркультуры с массовой культурой, философией Ницше, рок-музыкой и много с чем еще. К тому же, на создание одного ролика у него может уходить два месяца. Звучит заманчиво, да? По ссылке в описании можно перейти, ознакомиться с каналом и, разумеется, подписаться. А мы вернемся к нашей теме. Первые сообщения о том, что в Европе могут действовать тайные тюрьмы ЦРУ, просочились в прессу в конце 2005 года. 2 ноября со ссылкой на официальных лиц в США и других странах газета Washington Post сообщила, что в 2001 году ЦРУ создала за рубежом сеть тайных тюрем, которых содержатся и допрашиваются в том числе с применением пыток около 30 наиболее важных подозреваемых в связях с Аль-Каидой. 9 января швейцарские СМИ сообщили о том, что тюрьмы ЦРУ действуют на территории ряда государств Восточной Европы. По данным газеты, тайные тюрьмы ЦРУ существуют на территории восьми стран мира, что позволяет американским спецслужбам вести допросы без тех ограничений, которые существуют на территории США. Но уже в тот же день глава Вашингтонского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Том Малиновский заявил, что секретные тюрьмы созданы на территории Польши и Румынии. 9 польская газета опубликовала материал, в котором утверждалось, что в стране находится главная европейская секретная тюрьма ЦРУ. Военный эксперт американской организации Human Rights Watch Марк Гарласко в интервью газете сообщил, что в Польше находились как минимум 24 узника ЦРУ, подозреваемых в терроризме. Позже та же газета публиковала интервью с бывшим офицером ЦРУ Ларри Джонсоном, который отметил, что информация газеты washington post о секретных тюрьмах ЦРУ на территории Польши определенно надежна. По мнению бывшего офицера ЦРУ сотрудники американских спецслужб сделали выводы из скандала в тюрьме Абу Грейб в Ираке, когда вся ответственность легла на исполнителей. В довершении, в разгар скандала бывший директор ЦРУ адмирал Стэнсфилд Тернер заявил о том, что администрация Джорджа Буша-младшего оправдывала и даже одобряла применение пыток. Он подтвердил информацию о существовании тайных тюрем ЦРУ, отметив, что туда на частных самолетах доставляют подозреваемых в терроризме, задержанных в Афганистане и Пакистане. Белый дом долгое время воздерживался от комментариев. Исключением, пожалуй, можно считать сделанное Джорджем Бушем заявление о том, что США ведут борьбу с терроризмом в рамках закона и не используют пытки при сборе информации о террористах. Впрочем, внутриполитическое и международное давление вынудило власти Соединенных Штатов начать как-то реагировать на критику. Госсекретарь США Кандализа Райс... В ходе совместного ужина министров иностранных дел, входящих в НАТО и Евросоюз государств в Брюсселе, дала разъяснение по поводу перелетов спецсамолетов ЦАРУ с заключенными через европейское воздушное пространство. Как сообщали СМИ, глава американской дипломатии заверила своих коллег о том, что со стороны США не было допущено нарушение международного права и суверенитета отдельных государств, а также пыток подозреваемых в терроризме. Скандал с секретными тюрьмами совпал с рассмотрением, оборонного бюджета США на 2006 год и обсуждением законопроекта, запрещающим силовым структурам США жестокое, негуманное и унижающее человеческое достоинство обращения с задержанными лицами. СМИ писали о том, что администрация Буша угрожала наложить президентское вето на этот законопроект, если Конгресс не включит в него поправку, выводящую из-под запрета пытки действия ЦРУ и других спецслужб США в ходе борьбы с международным терроризмом. Власти Польши сразу же заявили, что американских тюрем для террористов больше нет. Тем не менее, было начато расследование. Правительство же Таиланда опровергло сообщение о существовании в королевстве секретной тюрьмы. То же самое позже сделали власти Эстонии и Финляндии. В Швеции было проведено расследование, в ходе которого не было обнаружено никакой информации, которая указывала бы на то, что в стране совершали посадку самолета ЦРУ. Уголовное расследование было начато и в Швейцарии. 16 декабря Федеральное управление гражданской авиации этой страны сообщило, что с начала 2001 года в воздушном пространстве Швейцарии зафиксировано 73 подозрительных полета самолетов в США. В том числе в тот день, когда в Милане сотрудниками ЦРУ был похищен имам Абу Амар. Однако власти Швейцарии не подтвердили информацию о том, что эти самолеты использовались именно для перевозки заключенных. Главы правительств Италии и Испании заявили о непричастности своих государств к незаконной деятельности ЦРУ США в Европе. В Испании было начато соответствующее расследование. Практически сразу после появления информации о секретных тюрьмах США в Европе, Еврокомиссия заявила о том, что проведет расследование этого факта. Как сообщил представитель Евросоюза Фризо Роскам Абинг. Правительства 25 стран Евросоюза будут подвержены неофициальному допросу по данному делу. Согласно многочисленным журналистским расследованиям, проведенным как известными средствами массовой информации, так и правозащитными организациями, Центральное разведуправление США по всему миру имеет огромное количество так называемых «черных мест». Как сообщается, они представляют собой секретные тюрьмы, где содержат призрачных заключенных. Тех, кого отправляют в такие места, держат в заключении без предъявления каких-либо обвинений, лишая права на юридическую защиту. Призрачные заключенные подвергаются тому, что ЦРУ называет расширенными методами допроса. Другие считают их пытками и ничем другим. И все же перейдем теперь к этим тюрьмам. Диего Гарсия, Индийский океан. Диего Гарсия – это атолл в Индийском океане, расположенный примерно в 1600 километрах к югу от Индии и 3200 километрах к востоку от Танзании. Великобритания считает его частью своей британской территории в Индийском океане. В 60-х и 70-х годах прошлого века Великобритания депортировала коренных жителей атолла Диего Гарсия в Маврики и на Сейшельские острова для того, чтобы позволить Соединенным Штатам построить большую военно-морскую базу. Ныне известны как лагерь громовая пещера. В настоящее время здесь проживает около 4000 военнослужащих и независимых подрядчиков. И хотя Великобритания в течение многих лет утверждала, что на атоле Диего Гарсия держат призрачных заключенных, в 2015 году в интервью для Vice News Лоуренс Уилкерсон, это бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Паула, заявил, что подозреваемых в терроризме похищали и приводили на базу Дейга Гарсия для специальных допросов. Центр допроса в Тимаре, Марокко, находится в лесу в 14 километрах от Рабата, это столица Марокко. Объект контролирует управление по наблюдению за территорией. В 2003 году Марокко посетил Комитет ООН против пыток. Организация Объединенных Наций рассмотрела доказательства, представленные марокканским правительством, а также международной некоммерческой организацией Amnesty International. Согласно выводам, сделанным ООН, ситуация с правами Человека в Марокко в целом улучшилась за последние годы, однако число пыток в стране, как ни странно, увеличилось. В 2004 году представители Amnesty International заявили о том, что Управление по наблюдению за территорией периодически в грубой форме нарушает права человека, и большая часть этих преступлений происходит за стенами центра допросов в Тимаре. Согласно докладу Amnesty International, марокканские следователи неоднократно избивали и унижали били током поджигали и пытали заключенных их целью было получить от задержанных признание или информацию либо заставить их что-либо подписать согласно associated пресс в 2010 году некоторые американские чиновники подтвердили что центром допросов в Тамаре руководили марокканцы однако финансировался он САРАУ. правительство марокко официально отрицает факт его существования Аэропорт Михаила Когылничану, Румыния. Это главный аэропорт южнорумынского региона Дубруджих, расположенный недалеко от популярных туристических курортов на побережье Черного моря. В 2015 году аэропорт принял более 63 тысяч пассажиров. Некоторые из этих полетов, по мнению большинства людей, использовались для транспортировки призрачных заключенных в тайную тюрьму, расположенную на территории аэропорта. Румынское правительство утверждало, что аэропорт используется только в качестве перевала пункта для заключенных ЦРУ, а не центра допроса задержанных. Однако в 2008 году газета USA Today процитировала слова неназванного румынского чиновника, который заявил, что три здания аэропорта, отведенные под военную часть, часто посещают агенты американских спецслужб. Румынским чиновникам вход туда воспрещен. В 2010 году журнал Шпигель сообщил о том, что швейцарская спутниковая система наблюдения Onyx перехватила факс, отправленный министром иностранных дел Египта по Послу страны в лондоне в нем сообщалось о том что в тюрьме при аэропорте содержатся 23 иракских и афганских пленных центр предварительного заключения green таиланд Правительство Таиланда отрицает существование каких-либо черных мест на своей территории, несмотря на многочисленные доклады о загадочном центре предварительного заключения Грин, расположенного недалеко от Бангкока и где-то в северной провинции Удонхани. Согласно The Guardian, в 2009 году ЦРУ само подтвердило, что уничтожило 92 записи допросов подозреваемых в терроризме, которые проводились где-то в Таиланде. В докладе также шла речь о том, что центр Грин был своего рода, экспериментов. Здесь ЦРУ испытывала свои расширенные методы допроса. Лагерь Лимонье, Джибути. Государство Джибути имеет стратегическое значение для американских военных, поскольку оно находится в непосредственной близости от таких горячих террористических зон, как Сомали и Йемен, а также Аденского залива, где промышляют пираты. В международном аэропорту Амбули в Джибути располагается лагерь Лимонье, американская военно-морская экспедиционная база. Официально здесь размещена объединенная оперативно-тактическая группа Африканский Рок, которая была мобилизована для проведения операции «Несокрушимая свобода». Согласно Аль-Джазира Америка, лагерь лимоне в Джибути является еще одним черным местом ЦРУ, где тайно содержат, допрашивают и пытают десятки подозреваемых. По всей вероятности, лагерь начал использоваться относительно недавно, примерно где-то с 2012 года. Несмотря на то, что тремя годами ранее, Барак Обама подписал указ, запрещающий ЦРУ использовать такие вот черные места. Антабеляй, Литва. Менее чем в 16 километрах от Вильнюса, столицы Литвы, в деревне Антовиляй находится здание бывшей школы верховой езды. По данным The Washington Post, в 2004 году школа была превращена ЦРУ в тюрьму, где проводились допросы людей, задержанных в Афганистане и подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Собственность была приобретена в 2004 году Elite LLC. Компании, зарегистрированной в Вашингтоне. По словам местных жителей, американские подрядчики приступили к строительству подземного комплекса под главным зданием. В 2007 году бывшие агенты спецслужб США заявили в интервью ABC News о том, что черное место в Анталивай функционирует уже больше года. В 2009 году Элит ЛФС продала здание литовскому правительству. С тех пор оно используется для подготовки сотрудников государственной службы охраны Литвы. Корабль USS Ashland в 2008 году издание The Guardian сообщило о том, что Международная правозащитная организация Reprieve обнаружила, что Соединенные Штаты имеют по меньшей мере 17 плавучих тюрем, разбросанных по всему земному шару. Одной из таких тюрем является десантный корабль USS Ashland, длина которого составляет 186 метров. Он вмещает на борту 500 морских пехотинцев. Правозащитная организация Reprieve считает, что корабль связан с серией похищений, осуществленных силами Сомали, Кении и Эфиопии в 2007 году. Согласно The Guardian, Соединенные Штаты ранее признали, что корабль USS Batan и USS Peleliu, El также использовались в качестве тюрьмы между 2001 и 2002 годами. Старые Кайкуты, Польша. Это закрыта военная база на северо-востоке Польши, которая во время Второй мировой войны использовалась как нацистский форпост. В 70-х годах прошлого века здесь размещались офицеры польской разведки, несмотря на то, что на картах зона была помечена как курорт. В 2008 году источник из польской разведки сообщил BBC о том, что объекты Старые Кайкуты использовались в ЦРУ для содержания и проведения допросов особо опасных заключенных. Согласно BBC, Халида Шейха Маха, Причастного к терактам 11 сентября 2001 года допрашивали именно в Польше. В 2014 году президент Польши Александр Квасневский подтвердил, что заключил соглашение с США, которое позволило цару создавать черные места на территории страны в период его правления. Это с 1995 по 2005. Квасневский утверждал, что сотрудники ЦРУ к задержанным относились как к военнопленным, не нарушая их права. Солтпит, Афганистан. Бывший кирпичный завод, расположенный к северу от Кабула, в Афганистане. В 2002 году здание превратилось в центр предварительного заключения, на строительство которого ЦРУ выделило 200 тысяч долларов. В 2012 году The Daily Beast назвал Солтпит садейским подземельем ЦРУ. В ноябре 2002 года здесь от гипотермии умер Гуль Рахман, которого до этого избивали и пытали, после чего разделили догола и приковали к холодному полу. В 2014 году правительство, США рассекретило доклад Сената США о программе задержания и допросов, проводимой ЦРУ. Согласно данному докладу, ни один сотрудник ЦРУ не понес наказание за смерть Рахмана. Таковы будут секретные тюрьмы ЦРУ. Из догадок и из того, что известно. На всем позвольте откланяться. Всего доброго.